Всех приветствую на своем канале, рада вас видеть. Так, сегодня мы с вами будем делать расклад на тему, что приготовила для нас весна. Я уже говорила в каком-то из роликов, еще раз повторюсь и скажу, что где-то в начале, вот здесь либо сверху, слева, справа, не знаю, я иногда выкладываю подсказки, да, то есть аналогичные расклады, которые я делала, уже есть на моем канале, вот, и вы можете посмотреть. Сейчас я предполагаю, что я выставлю здесь где-нибудь подсказку, что это значит. Такое, знаете, как всплывающее окно, как лента, нажимаете и переходите. Это расклад будет о том, что нас ждет зимой. Я вам рекомендую э, перейти по этой ссылочке, да, по этой подсказке, и посмотреть для того, чтобы э, понять, отыгралась у вас э, зима, то, что я делала в прогностике, или нет. <клёх> ну, то есть, если отыгралась, то окей, значит, велика вероятность, что можно слушать и э, весенний прогноз. Вот. Если нет, нет. Почему? Потому что я немножечко скептически отношусь к э, прогнозам, так, так виднее, немножечко скептически отношусь к прогнозам, поскольку будущее, в принципе, оно такое достаточно пластичное, вот, и не всегда, не всегда выходит так, как говорят карты, ну, в любом случае, я говорила уже неоднократно, о том, что э, я читаю всегда только энергию, да, я редко когда говорю э, какой-то ситуации, тем более, ну, только если я ее четко увижу. Как правило, в принципе, это энергия, потому что э, состояния они более понятны. Вот, и, по-моему, э, если я не ошибаюсь, э, либо на прошлой неделе, либо на, за прошлой неделе э, я делала э, э, близко консультации на э, выходных. И там, по-моему, краски тема была, да, что вам принесет э, весна, либо что ожидает э, весной. Вот, и э, те девочки, которые приходили ко мне на эти консультации, э, видели, что весна несет в этом году какие-то новые начинания, да. То есть что-то действительно новое э, пробуждает, зарождается. То есть весна, э, велика вероятность, что она будет э, позитивная. Ну и коль я затронула Близ консультации скажу, что каждую неделю в разделе э, сообщества на главной странице моего канала, либо этого, либо второго моего канала, кто еще не подписан на мой второй канал, в ссылке э -э, в описании к этому ролику есть ссылка на второй канал, переходите, подписывайтесь. Там также в разделе сообщества по пятницам я выкладываю анонс про... Близ консультации, где вы можете задать мне три а, вопроса. Иногда эти, а, эти близкие консультации, они тематические, вот, то есть я даю готовые вопросы, а иногда бывают а, свободные темы, да, то есть вы сами выбираете а, на какие вопросы хотели бы вы, чтобы я вам ответила в течение 10 минут. Так, мне кажется, все сказала из того, что я хотела, да, ну и, да, и самое главное, сегодня у нас официально уже наступила весна, вот, хочу поздравить вас с весной, с весенними праздниками, которые идут, я буду, если сегодня, сегодня, по идее, должен был выйти анонс в разделе сообщества на акцию, которую я делаю в начале каждого месяца, еще не читал, переходите. Может быть, я оставлю здесь ссылку на сообщество да, под этим видео, если вспомню. Если нет, можете мне потом в комментариях написать. Я вам дам ее. Но, а Кому не обязательно, да, то есть вы можете перейти сами на главную страницу моего канала, найти раздел сообщества, вот нажать туда и почитать э, анонс. В принципе, это не так сложно. Вот, но, как правило, нам лень нажимать на дополнительные кнопки, да, мы привыкли, когда все готово. Вот, ну, ладно. Так, надеюсь, позиция вы выбрали. И мы с вами сразу приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек, единички. Давайте посмотрим, какая у нас с вами будет весна что она приготовила для нас. Итак, я... С... Нет, хотела сразу, не люблю я сразу выкладывать карты. Так, ладно, первый вопрос. энергии весны. Какие будут энергии весны? Девятка педакли прекрасные. Энергии, направленные на а, самих себя, на наполнение, на а, какое-то, знаете, созерцание этого мира наслаждение, немножко интровертная весна, в плане того, что вот не будет такой активности очень яркой, да, не потому что ее нет, потому что нету желания, да, то есть вам настолько хорошо и интересно будет самим собой да, проводить время, уделять внимание самой себе, либо самому себе, что как будто бы, знаете, не до, не до социума. Больше времени, знаете, как-то я вижу, что проводите, глядя, глядя на что-то, да, то есть, я не знаю, может быть, созерцаете красоту мира, может быть, просто смотрите как-то вот из окна. Вот такое достаточно спокойное состояние, может быть, кто-то решит почитать книги, либо послушать музыку, но вот такая вот энергия, она, она приятная. Она приятная, и она направлена не, до, не на какие-то цели, не на какие-то желания, не на достигаторство. А я бы сказала так, знаете, когда просто на душе хорошо с самой собой. То есть нет каких-то тревог, нет переживаний. В принципе, все устраивает, но здесь нет активности. Я не вижу, что такая вот прям яркая активность была. Да, потому что сейчас действительно наступает в вашей жизни весна. Аркан смерти говорит об изменениях, о трансформациях, о переменах, которые происходят внутри вас. И аркан шута это и подтверждает. То есть что-то новое готовится войти в вашу жизнь. Скорее всего, вы это больше сможете заметить уже летом. А вот весна, она такая будет больше подготовительная, но спокойная иногда бывает так что когда в нашей жизни наступает там не знаете рождения, праздники какие-то да вот и э, в предвкушении этого дня э, наступает какая-то суматоха и о, когда уже наступает сам праздник да, то есть мы чувствуем себя усталыми э, здесь нет здесь есть вот ощущение что что-то новое зарождается и вот здесь очень похоже действительно на беременность, если у кого-то из вас есть дети, и вы помните эти моменты. Именно, я бы сказала, так знаете, это первый триместр беременности, когда еще нет четкого осознавания того, что вы беременны, но ощущаются какие-то внутренние перемены. То есть это такое чувство, что я как будто бы четко не могу уловить то, что происходит со мной. Но при этом я понимаю, что что-то меняется внутри меня. вот э, Либо, если у кого нет детей, это очень напоминает на тот момент, когда вы начинаете заниматься своим телом, да, э, переходите на правильное питание, включаете в свою жизнь физические нагрузки, спорт, возможно. И вот ты понимаешь, что на первых э, неделях, да, может быть, э, месяц, то есть ты чувствуешь, что уже идут какие-то перемены, но в физическом мире они еще не проявлены настолько. То есть где-то понимаешь, что ощущение присутствует немножко легкости, может быть, где-то... Наоборот, чувство тяжести да, после тренировок, да, может быть, где-то какие-то боли. Но ты понимаешь, что твое тело перестраивается, что твой организм перестраивается. Вот здесь вот примерно будут такие же энергии. То есть ощущение того, что что-то внутри вас меняется, но пока четко вы еще, как-то говорят, нащупать, да, обрести форму этим переменам, придать какое-то название, вы еще не сможете. Мне хочется узнать, а что именно здесь меняется. Здесь меняется, я бы сказала, ваше дальнейшее движение. То есть вы находитесь в каких-то размышлениях по поводу вашего дальнейшего выбора. Да? То есть вы как будто бы много будете думать. Здесь не то, чтобы взвешивать, а как-то себе что-то представлять возможно визуализировать э, того чтобы вы хотели э, не то чтобы изменить своей жизни здесь я не могу сказать что вот вам нужны столько перемены сколько э, представление того чтобы вы хотели в будущем иметь то есть как какую жизнь вы хотели бы прожить здесь вот скорее всего вот такие задумки идут по поводу вашего будущего то есть я не знаю если вы когда-то мечтали, например, переехать, то вы представляете, то в какое место я хочу переехать. Не потому что вас кто-то подгоняет, да, и вы остались без крова, и как-то вот на стрессе надо быстро принимать решение. Как правило, оно ошибочное. А тут, наоборот, знаете, некий такой выбор, когда тебя никто не подгоняет, у тебя есть много времени, ты можешь выбрать самый наилучший вариант для себя, для своего дальнейшего пути. Здесь речь идет об этом. То есть присутствует некое такое желание, вы как будто бы себя конструируете, вот так скажу, да, создаете, творите себя, создаете себя такой, какой вы хотели бы да, быть. И здесь, скорее всего, даже не столько про себя, сколько ту жизнь, которой вы хотели бы жить. Вот. То есть здесь такой достаточно, причем не, не это не фантазия, а это осознанный такой выбор. И в дальнейшем, как я говорю, уже ближе к середине лета вы начнете действовать. Какие позитивные моменты вас ждут весной? Ну, активность однозначно, пятерка жезлов а, и туз кубков. То есть здесь, скорее всего, будут какие э, то перемены, изменения, э, я бы сказала, в личной жизни, либо то, что связано с вашим эмоциональным фоном. А, что здесь за, за перемены «восьмерка пендакли»? четверка кубков, вот вы, вы будете меняться, да, то есть ваша личная жизнь является следствием ваших внутренних перемен, вы как будто бы выходите из немножко такого апатичного состояния, состояния, когда нету никакого желания, то есть наоборот, из интровертности как-то начинаете больше взаимодействовать с миром, да, то есть что-то начинаете делать для того, чтобы выйти вот из этого состояния четверки кубков, когда э, вроде все хорошо, но вот каких-то особых, возможно, желаний нету, То есть не что-то менять в своей жизни не очень-то хочется э, в плане эмоционального фона. И э, здесь вот это вот э, позитивные моменты будут связаны с тем, что вы как будто бы ощутите в себе что ли э, силы. То есть почувствуете себя конкурентно не знаю, э, возможно... На вас будет больше обращать внимание, да. Возможно, вам будут делать больше а, комплименты. Здесь вот а, чувство, что не то, чтобы ваша самооценка поднимется, а здесь вот ощущение того, что а, как будто бы не знаю, на меня еще обращает внимание, да, то есть я, я, я еще могу быть привлекательной. Не просто я привлекательна, а еще. Вот почему-то здесь было такое ощущение, не то, что это связано с возрастом, а это вот было просто с вашим восприятием каким-то внутренним, что, не знаю, например, если вы замужем, то, ну, смысл, что на меня будет смотреть как-то мужчина. Не знаю, здесь какие-то такие моменты идут. Но... <red> <expire moms> Вы как будто бы почувствуете э, больше внимания, больше внимания к вашей персоне, к вашей личности, вот, и э, это поможет вам, э, э, не то чтобы вам прям необходимо было подтверждение того, что вы так прекрасны и... Но дополнительные какие-то вот ну, не знаю моменты, комплименты, движения в вашу сторону, да, в любом случае они никому не мешают. Да? То есть поднятие настроения, легкая улыбка, такой, знаете, флирт, ни к чему не, не обязывающий. Это будет вот прям как будто бы даст вам некий такой толчок к тому, что... Не знаю, что жизнь прекрасно. Здесь вот этого чувство любви не то, что какому-то конкретному человеку, а здесь вот этого чувство любви к жизни. А, Опять-таки, не знаю, может быть, кто-то почувствует, что открывается какое-то второе дыхание, что ли. Вот мне идет ощущение вот, какого-то второго шанса, второй возможности, когда вы даете себе эту возможность и этот шанс. Не то, что кто-то вам это дает, вот э, здесь э, такие ощущения. Это позитивные моменты. Э, здесь как будто бы, знаете, я не знаю, вторая, вторая молодость. Но опять-таки э, не потому, что что-то происходит, а это ваше внутреннее э, состояние. Вторая молодость, вторая влюбленность. Опять-таки в жизнь, да? не в какого-то человека, а именно в жизнь. Я описываю всегда состояние. Хорошо, какие негативные уроки, с какими негативными уроками вы столкнетесь весной? С финансовой стороной вопроса, да, Туз Пентакли и Король Пентакли, здесь речь идет либо о стабильности, либо какие-то уроки, которые вы должны пройти с финансами. Что конкретно это за уроки? Ну, здесь идут какие-то э, переживания, э, волнения. Это имеет какое-то отношение, а финансы имеют отношение к семье. С одной стороны, к стабильности, а с другой стороны, как-то с семьей будут связаны ваши финансы, то ли с вашей семьей, то ли с родительской семьей, то ли, то есть, я не знаю, то ли вам нужно будет создавать семью. То есть здесь уроки, они имеют отношение к материальному плану и одновременно к некой такой стабильности, постоянству, связанные каким-то образом с эмоциональным фоном. То ли деньги будут приходить к вам на радость, Это в плане того, что вот когда вы будете себя чувствовать э, наполнены, и деньги к вам будут приходить. А, то ли способ э, достижения денег, либо получения. Здесь какой-то новый э, урок, связанный с новыми возможностями именно заработка. Не обязательно он будет э, негативный, да, то есть вопрос был как негативные уроки, мне все-таки кажется, что здесь вы как будто бы по-другому научитесь а, взаимодействовать с деньгами. Либо захотите выстроить а, новый способ заработка, либо как-то, знаете, расплатиться с семьей, отдать какие-то долги, не знаю, семье, а потом больше уделять внимание себе. То есть здесь по-разному может быть, но связка непосредственно между эмоциями, финансами и семьей. Да, здесь вот этот вот треугольник. Как он развернется, не знаю. Посмотрите, потом мне напишите, когда весна закончится, как, какие уроки вы здесь проходили. О чем стоит задуматься Весной. Интересно, тоже выпадает аркан мира и еще один аркан шута да? по поводу «Рыцарь Педакли говорит о либо о работе, либо о каком-то движении вашем по жизни, да, которое который вот вы как-то вот долгое-долгое время вкладывались. У меня такое чувство, что вы как будто бы не ориентированы на какой-то результат, а здесь речь идет вообще о, о самой как будто бы вот жизни, да, о самих процессах, непосредственно связанные с теми ценностями по жизни, да, с которыми вы сталкиваетесь. То есть здесь мне как будто бы показан некий такой путь. И э, вам нужно подумать именно вот, э, о каком-то предложении, которое вам предлагает непосредственно сама жизнь. Да? Здесь идет завершение и начало чего-то нового. Вот Что здесь завершается? Идет завершение в вашем э, развитии. И он связан как раз таки с тем, что вас когда-то э, огорчало, то, что причиняло вам боль. Здесь начинается новый этап, тройка жезлов и шестерка мечей говорит о том, что вот вам нужно подумать о том, чтобы сконцентрироваться на вот то, что я и сказала в самом начале да, весны, э, сконцентрироваться на э, новом образе вашей жизни, да, либо на той, не знаю, на каких-то перспективах в своей жизни. Э, Куда вы идете, вот какую жизнь вы хотите. Здесь опять-таки не про целеполагание. У, у единичек вообще нет такого понятия. С другой стороны, я не могу сказать, что вот вы пассивны, прям течете по плывете по течению. Либо течете. Да. Нет, здесь нет такого. Но а, здесь уровень сознания такого, такой, знаете, у людей, когда вы ставите себе некое такое намерение, да, что вот я хочу узнать в жизни вот это. И потом все свои силы посвящаете именно исследованию того, что вы для себя наметили. Вот это для вас является целью. Здесь ощущение того, что вам дается весной именно какая-то новая возможность что-то изменить в своей жизни изменения эти связаны с вашим мировоззрением, то есть как-то по-другому начать думать, мыслить и в соответствии с этим выстраивать как-то по-другому свою жизнь. Здесь новое не в контексте вот не знаю создания не знаю, новый там переезд куда-то, да, либо приобретение чего-то. Нет, здесь не в этом. А здесь новое, как будто бы это связано с новыми э, взглядами. Может быть, новые э, ценности в вашу жизнь войдут. Может быть, приоритеты в ваших ценностях, они как-то сменятся. То есть здесь речь идет э, о том, что что-то новое э, вам дается возможность и шанс попробовать, поисследовать это новое. Возможно, к вам придет какая-то новая концепция, да, то есть вот где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, увидели. И вам интересно будет э, пожить, например, в таком формате. Вот вам дается возможность задуматься о том, что это очень схоже с состоянием того, когда мы говорим, э, что вы сами делаете выбор своей жизни, да, то есть вот что вы выбираете, то и имеете. И здесь такое чувство, что вот... Именно когда ты осознаешь этот момент, да, что мы каждое каждый мгновение делаем выбор в своей жизни, вы как будто бы задумаетесь о том, что окей, если я прожила так, как я прожила, либо прожил, да, то какой выбор я совершал тогда. И вот как будто бы, сделав небольшой анализ, вы решите попробовать пожить по-другому. Я не знаю, если, например, всю жизнь как-то работали, да, то и у вас есть возможность, я не знаю, какой-то период не работать, да, и посвятить свое время, например, хобби, то вы будете исследовать этот момент. То есть, а как это, когда я, например, не иду на работу, да, либо вы остались без работы, но у вас есть финансовая подушка, и вы можете себе позволить, там, не знаю, месяц-два не работать. Вот каково это? Не просто сидеть дома, да, и заниматься бытовой жизнью а разнообразить свою жизнь так, как вот я раньше не могла бы. Например, вот что мне хотелось, когда я работала, да, там, не знаю, например, когда хорошая погода, там, в 6 утра проснуться, да, и пойти куда-нибудь там, в красивое место, кофе попить, да, вот именно не спеша, не торопясь насладиться. И вот здесь вот вам дается этот шанс попробовать жить той жизнью, которой вы хотели бы. Но это будет зависеть от вас, то есть шанс отдается, но а возьмете ли вы его, захотите ли, это будет зависеть от вас. Вот об этом вам стоит подумать, сконцентрироваться. То есть хватит жить и развиваться в контексте боли, да? то есть выбрать, дается возможность взглянуть да, в то направление, когда ваша жизнь может быть вне боли либо как-то знаете сменить вот эту концепцию что эм, почему я рассматриваю эту ситуацию например как некую такую боль может быть это была не боль а допустим вселенная меня уберегла от чего-то худшего а я это расценила например как э, там я не знаю какую-то боль вот э, по-другому, здесь другое мышление нужно, это мышление а, по-новому шестерке мечей и тройки жезлов», которое раскроет вам какие-то перспективы. Вот если вы будете готовы да, задумываться а, весной об этом, то это будет самое идеальное время сделать. Мне хочется сказать, и что это вам даст, хотя такого вопроса у меня нет. Это даст вам новое планирование по пожу мечей. Вы будете собирать какую-то новую информацию, и вам это будет в удовольствие. Не знаю, возможно, например, кто-то, к примеру, да, хотел изучать иностранные языки. Вот. И а, есть определенный способ, как а, изучаем, например, да, с а, учителем. Вот, а, берешь какие-то уроки онлайн, не знаю, живем. А, а здесь, например, есть такой вариант чтобы поехать в ту страну, того языка, который вы хотели бы изучить, и обучаться уже посредством общения с носителями этого языка. И вот это, возможно, для вас будет нечто новое. То есть вы как будто бы соединяете, хочется сказать, приятное с полезным. Вот здесь об этом. И вот эти вот мысли и планы, это не только... В вашей голове но вы почувствуете внутри себя вот эту вот энергию что я могу пускай пока то есть не начинайте сразу включать свою голову да, в плане того что у меня нет ресурсов как правило люди обычно начинают говорить и начинают себя сразу ограничивать не думайте в этом ключе позвольте себе э, вот н -н -н -н, как это сказать наполниться вот этим вот состоянием что как бы это было хорошо, а потом побольше наблюдайте за тем, что будет происходить с вами, возможно, вам подвернется какой-то шанс, возможно, какая-то возможность, да, то есть не, не отрезайте эту возможность сразу от себя, здесь много вариантов будет, да? но это даст вам именно то наслаждение, то удовольствие, о котором вы когда-то мечтали. Если вы сразу, да, ум отрезает и начинает говорить э, в плане того, что «нет, это не мое, потому что у меня нет денег» или там, я не знаю, возраст или еще что-то, ну, то, конечно же, это не будет, да, то есть вы сразу себе закрываете дверь. И здесь еще не того, что дайте себе возможность. Дайте возможность увидеть, дайте возможность вселенной для вас это реализовать. Ваша задача только быть, э, как это, открытыми глазами смотреть на мир для того, чтобы заметить эту возможность. Потому что возможность есть, но ее заметить нужно. Так, смотрим дальше. Что вам нужно будет начать весной, да, как рекомендация? Ну вот еще один аркан смерти. Знаете, отпускать, отпускать прошлое, да, научиться отпускать то, что вы уже отжили. Мне почему-то хочется сказать забывать, да? вот почему-то здесь идет такое, что забывайте свое прошлое. Оно вам уже не нужно. Именно, э, неважно, это хорошие моменты, либо плохие. Э, почему я это говорю? Потому что здесь такое чувство, что вам нужно начать с нового листа. То есть вам нужно э, впустить в себя что-то новое. Но это новое не получается у вас впустить, потому что у вас есть вот этот вот... Э, Прошлая ваша память, которая мешает, она как будто бы проецирует на ваше будущее вот все те тяготы жизни, которые у вас были в прошлом. Даже если это были хорошие моменты, они все равно как, каким-то образом в конечном итоге как-то отягощали, как-то э, обращали вашу жизнь. И здесь, э, что вам нужно начать? Э, нужно по аркану смерти отрезать свое прошлое, вот каким бы оно ни было. Возможно, это люди, возможно, это ваше просто мышление, возможно, это ваше состояние, возможно, это э, какие-то убеждения. То есть все, что связано с прошлым, такое ощущение, что, знаете, вам как как он называется, как воздушный шар. Да? А для того, чтобы подняться наверх, вам нужно отрезать или выбросить вот, этот вот эти мешки дополнительные. Вот эти мешки с прошлым, вам их нужно выбросить. И не бойтесь, что вот вы что-то хорошее забудете либо что-то хорошее выбросите. Если это действительно было хорошим, оно так или иначе всплывет, а если оно было плохим, то зачем оно вам нужно? Вот здесь э, про это говорить, что вам еще нужно начать, да, вот пятерка кубков, то есть э, отпускать вот эти все огорчения, сожаления, что вот где-то что-то не сложилось, где-то что-то не получилось, где-то что-то я утратил. И, может быть, мысли о том, что ну, время прошло, где-то я повзрослел, уже нет возможности. Здесь разные мысли. Может быть, для кого-то наступил этап такой более серьезного взросления. И люди сожалеют о том, что, не знаю, что молодость уже не вернется. То есть не надо сожалеть о том, что уже прошло. Отрезайте это по аркану смерти. Потому что в вашу жизнь идет двойка кубка, в вашу жизнь идет вот это вот ваша внутренняя гармония. Да? Когда вы сожалеете о том, что что-то не получилось, вы свое внимание направляете как раз-таки на негативный момент. И сколько бы хорошего и светлого в вашей жизни не было, вы это не увидите. Потому что вы как фонарик. Да, светите на какие-то негативные моменты А рядом может быть что-то хорошее, что-то приятное Но фонарик светит только в том направлении В котором есть вот это состояние утраты Вы не увидите что-то хорошее как я говорила ранее, да, от чего-то, возможно, вас и уберегла Вселенная, а вы сожалеете о том, что это ушло из вашей жизни, да. А, возможно, это было по-другому. Просто ум ваш, он оценил эту ситуацию как разочарование, да, что э, мои ожидания не оправдались. Вот это вот краски состояния ума. В вашу жизнь идет гармония, в вашу жизнь идет э, внутреннее такое, знаете, э, спокойствие, понимание себя. Эм... Бывают такие люди, знаете, вот встречаешь э, либо смотришь на просторах Ютуба, да, вот он разговаривает, не знаю, почему он сказал, возможно, это мужчина, а человек а, разговаривает а, достаточно тихо, спокойно, размеренно, и вот приятно его слушать. Почему? Потому что, не знаю, ты понимаешь, что вот именно через такую спокойную речь, а, она как будто бы какая-то такая блаженная, что ли. Ты начинаешь видеть ценность жизни, да, ты начинаешь по-другому смотреть на свою жизнь, то есть слушая речь таких людей, ты понимаешь, а куда я тороплюсь, я не говорю сейчас здесь о том, что надо себя менять, то есть если у вас темперамент такой активный, куда-то двигаться, это прекрасно, это замечательно, я говорю о том состоянии, которому вас ведут, когда вы находитесь в мире самим собой, когда нет вот этих противоречий, куда-то вас одно говорит голова, другое говорит сердце, какие-то сомнения. Вот это так хорошо и это так легко на душе, когда э есть вот единение да, правого и левого полушария. Вот об этой двойке кубков здесь и говорится. Это то, что входит в вашу жизнь. Поэтому э начинайте отрезать э -э, свое прошлое, что конкретно. Конкретно аркан звезды. Либо уменьшайте какие-то расстояния, если у вас были между... Ну, с людьми с какими-то, да? Либо отрезайте те мечты, в которых вы хотели быть, я не знаю, победителем. Как-то вот, я не знаю, ощутить себя на коне, кому-то что-то доказать, получить какой-то подтверждение что вот я я молодец у меня получится мне это что-то надо либо когда была какая-то двойственная вот эта вот ситуация да я не знаю что мне выбрать как как мне двигаться согласно своей душе либо согласно тому о чем мне гласит ум вот это все нужно отрезать. Здесь великие арканы выпали, да, звезда и аркан умеренности. Отрезайте все то, что, не знаю, как-то замирало, останавливалось. То, что каким-то образом не развивалось. Не бойтесь. Не бойтесь. Вот я не случайно сказала про э, воздушный шар. Отрезайте абсолютно все. И хорошее, и э, плохое. Хорошее можно заново наработать, а плохое оно вам и не, и не нужно, как говорится. Зачем помнить о том, что вас каким-то образом может ранить. А, а помнить о хорошем эм, ну, можно создать еще раз, да, получить это новое хорошее. Это тоже навык умение видеть позитивное, хорошее, приятное в мире. Да, так можно жить каждый день, если научиться. Так, позиция номер два красненький камешек. Двоечки. Энергия весны у вас. Энергия весны и процветания, и изобилие, и радости кто-то действительно занимается цветами. Природой, наслаждением, походами как-то в лес, не знаю, в цветочный магазин, там удобрения покупаете, посев какой-то новый. И дьявол. Очень живая энергия, очень живая, причем такая, знаете, животворящая. Весной а, у вас будет и желание что-то создавать, и у вас и будет сила и энергия на а, создание того, что вы а, хотите, то, что вы хотите сотворить. Что же здесь вы хотите сотворить? Туз жезлов. Какое-то новое начало, новые идеи, новые амбиции, новые желания. Десятка педаклей. А, это будет связано с ощущением полноценности вашей жизни, да, то есть вы захотите вот прям именно себя ощутить богатым человеком, как в прямом, так и в переносном смысле, да, то есть десятка пентаклей у нас она и говорит о финансовом благополучии, Аркан Изобилия тоже про это говорит, о создании семьи, семейных ценностей, да? семейных понятиях, либо сопричастности какой-то группе, либо... Что-то, что связано с традициями, что связано с наследием, с передачей каких-то знаний, да, с развитием, с духовным развитием. То есть передача информации именно о ценности семьи как таковой. Ну и построение какого-то нового фундамента. То есть здесь у каждого будет что-то свое, но энергии очень а, приятны. То есть даже если здесь выпадает дьявол, дьявол выпадает здесь именно не как а, какая-то привязанность, а именно как животворящая а, энергия, та энергия, которая пронизана во всем нашем физическом мире. Эта энергия, она может быть направлена на создание каких-то связей, новых знакомств, а, также... Вот не идет больше здесь на творение, на создание. Причем это такая внутренняя энергия, очень сильная, очень мощная. Вы физически это почувствуете. Вы будете себя ощущать, знаете, как это, переполненным энергиями, что хочется куда-то пойти, что-то обязательно сделать. С кем-то договориться, здесь коммуникация, здесь общение будет, да, здесь будет у вас какая-то ваша внутренняя харизма, та, которая, ну, возможно, вам по природе не дана, но вот именно весной это вот будет прям ощущаться. Вы будете как будто бы гореть изнутри. И Туз Жезлов, и Аркан Дьявола говорит о том, что человек горит, он горит жизнью. Он вот прям, не знаю, может у кого-то температура будет. Но вот здесь вот ощущение внутренней, внутренней энергии, причем, знаете, вот вас как будто бы распирает. Вот это вот чувство, как... Пожар в лесу, который перескакивает с, одно, с одного дерева на другое, потом резко меняет направление, он, он непредсказуемый. Вот здесь вот энергия, она такая, она живая, и она непредсказуемая. Невозможно куда-то ее направить, это неконтролируемая энергия. Здесь нужно, это у меня такое чувство, знаете, вы, когда вы ощутили внутри себя вот эту вот мощь, силу, что-то сделать, надо вовремя ее использовать, потому что она будет не все время, она будет приходить и уходить, то есть она вот так как-то перескакивает, не знаю, из одной сферы в другую. И вам нужно будет вовремя словить эти энергии в, том, в той сфере, в которой вы ее будете ощущать, и быстро-быстро что-то создавать, исходя из тех порывов, которые у вас будут, потом они, возможно, через какое-то время, там не знаю, через 2-3 дня они затухнут, не переживайте. Вот здесь как, как, как мне идет, знаете, как, как очаги энергии появились, как появился какой-то запал, надо быстро быстро его реализовать. Не бойтесь о последствиях, последствия будут однозначно, потому что по дьяволу без последствий не получается. Но вы себя будете неузнавать а здесь появится такая активность, которая вам не свойственна. Не пугайтесь. Это, не знаю, какой-то вот такой переходный этап в вашей жизни, вам это будет не свойственно. Вы не такой человек, да? Вы по натуре более такой спокойный. А здесь вот вы как будто бы увидите какую-то другую грань своего характера. Возможно, какую-то импульсивность, непредсказуемость, неожиданность. Не знаю, можете как-то общаться, например, с человеком, появился у вас порыв как-то вот взять, его обнять. Ну просто по-человечески. Просто потому что вам это захотелось, либо взять и сказать какой-то комплимент. И вот вы, здесь у меня все время такое ощущение, что вы себя не, не, не ожидаете от себя такого поведения. Не бойтесь. Не бойтесь, здесь как будто бы что-то новое, как птенец, который ломает свою скорлупу для рождения, что-то новое зарождается. Вот какая-то ваша абсолютно новая грань, она и не спала, а это действительно новое, у вас этого не было. Понаблюдайте за собой весной, вот именно что такое новое здесь очень интересное должно зародиться. Я не знаю, что это, но что-то новое. Н новое качество у вас. Хорошо. А какие позитивные моменты вас ждут э -э весной? Рыцарь мечей, движение вперед, вот выход из четверки мечей. Вот то, что я сказала. Позитивные моменты – это то, что вы сами будете удивляться э -э тому, насколько вы стали активным. Причем, знаете, здесь не просто активность, а здесь появляется некая такая уверенность в себе, которая вам не свойственна. У Мне постоянно идет э, такое, знаете, ощущение того, что э, я сама не ожидала, да, вот вы, вы, либо сам не ожидал. Это получилось так внезапно, очень часто будете себе такое говорить, о том, что да я и сам не ожидала, типа, не знаю, такое чувство, что с кем-то разговариваете, с каким-то приятелем, либо с подругой, э, и она или он вам говорит, ну ты, э, как это, отколол, не знаю, не знаю, почему такое выражение, типа, ну, что это за номер, да, ты сейчас исполнил, а вы сами будете в таком, знаете, небольшом шоке от самого себя. Это очень напоминает на то, когда, знаете, человек выпьет больше, чем может вытеплить его организм, да, и он становится раскрепощенным. И вот в этом моменте он может что-то много говорить, выступать, совершать те поступки, которые в нормальном своем состоянии, адекватном, он бы это не сделал здесь вот что-то вытворять, да, и вы сами от себя не будете ожидать, но это в хорошем ключе, да, потому что вопрос позитивные моменты, вот благодаря этому как раз-таки что-то в вашей жизни изменится, не знаю, может быть, как-то вы себя поведете так достаточно, не то чтобы развязано, но своевольно, и это приведет, возможно, к какому-то знакомству с человеком, который поможет вам устроиться на работу, если это так прям важно. То есть вот какие-то такие моменты. Хочется сказать вот это выражение, знаете, вот без попутал, но с хорошей точки зрения. С хорошей точки зрения. Так, негативные уроки, какие у вас будут весной. Семерка мечей, ну, конечно же, негативные а по поводу рыцарей кубков. То есть здесь могут быть какие-то обманы, хитрости по поводу каких-то предложений. А я почему-то вижу это с вашей стороны. Либо, знаете, как-то э, пообещаете кому-то куда-то приехать, но не получится, не выйдет. Не знаю, не захотите, иногда так бывает, когда ты договариваешься с кем-то на какой-то период, а потом утром просыпаешься в этот день, и у тебя, я не знаю, то ли нет настроения, и ты находишься в очень трудном таком, э, затрудненном состоянии, когда и отказать не получается, потому что ты сам спровоцировал эту встречу. Вот. А с другой стороны, и поехать как-то не хочется, и не знаешь, как себя повести. Здесь такие моменты тоже могут быть. И Аркан Солнца. Вот вы как будто бы себя поведете, как маленький ребенок. И вот Луна. Угу. Здесь будут какие-то уроки, вы будете проходить негативные, которые связаны с незрелостью и не совсем вот, каким-то адекватным поведением. Да? То есть это вот, скорее всего, то, что я говорила про дьявола, да, что будут какие-то последствия, вот негативные последствия от дьявола, они будут вот в таком ключе. Как-то себя поведете, возможно, не совсем зрело. Вот, и можете вляпаться в не очень хорошую ситуацию. Но опять же, эта ситуация, она может в конечном итоге обернуться вам во благо. Я не знаю, а, то есть здесь даже если выпадает луна, даже если выпадает семерка мечей, у него такое чувство, что ситуация будет складываться таким образом, что по итогу по факту а, это все будет вам во благо. она как бы это может быть мутная ситуация непонятная. Но из этого вы вынесете какой-то позитивный урок. То есть он, возможно, вот благодаря вот этому какому-то негативному аспекту, вы измените свой характер каким-то образом, да? и на перспективу это вам будет во благо. То есть вот не будь вот этой ситуации, вы бы никогда в жизни не стали тем человеком, каким должны стать. То есть не всегда какие-то негативные моменты не совсем нам приятные, Ну, то есть не во благо, скорее всего, Здесь это во благо будет. Причем это та ситуация, которую сложно будет избежать, потому что все-таки это великие арканы, а их влияние достаточно сильное. Хорошо. О чем стоит задуматься весной? Давайте посмотрим. Башня о том, чтобы что-то разрушить, десятка мечей. От чего-то здесь очистится. Двойка кубков. Двойка кубков я говорила неоднократно: она говорит либо о внутреннем состоянии да, наших двух сил активной и пассивной, да, мужской и женской, как мы привыкли говорить. Либо здесь может быть очищение, связанное с каким-то тантемом, союзом, дружбой, партнерством, да. То есть договоренность между двух людей. Стоит задуматься о том, чтобы что-то изменить в этой двойке кубков. Причем эти изменения, они должны быть внезапные. И знаете, здесь разрушение должно произойти тотальное. Что башня говорит, когда мы разрушаем Прям до самых основ. То есть здесь реанимировать ничего не получится. И десятка мечей говорит о, кончном, о конечной стадии, о да, конечной э -э фазе. То есть изменить здесь ничего не получится э -э в плане того, чтобы как-то, вот, я не знаю, э что-то улучшить, да, какое-то преображение. Здесь надо на корню все э отрезать, все э рушить, все ломать. С чем это связано? Ну, это связано с семеркой пендаклей, двойкой педакли Возможно, это какая-то ситуация, которая долго не развивалась. Либо это, может быть, то, что связано как ваш характер. Терпеливость и двойка пендаклей, какая-то неуверенность, которая приводит вас к тройке мечей. То есть здесь какие-то качества своего характера надо изменить. То есть надо отрезать полностью. Скорее всего, нерешительность, да, нерешительность, неуверенность по королю жезлов, неумение как-то за себя постоять, себя проявить, где-то взять на себя, возможно, инициативу. Вот об этом стоит подумать, что пришло время себя менять, то есть у вас уже... Понимаете, вот весна, она здесь такая, я уже говорила о том, что по дьяволу очень много физической силы. То есть, если вы захотите изменить свой характер, какие-то э, теневые моменты, э, которые для вас являются теневыми, да. то есть, если для вас неуверенность, вот эта вот скованность, э, не знаю, э, когда человек как-то зажимается, чувствует себя некомфортно э, в обществе, вот эта вот скромность, стеснительность, да, вот эти вот качества, когда они чрезмерные, вы их, ну, я не знаю, ранее, может быть, у вас не получалось, но сейчас весной у вас будет сила, у вас будет энергия на то, чтобы это все увидеть, высветить, и вот как-то хочется сказать, знаете, спалить, чтобы это сгорело, как-то вот избавиться от этого. То есть об этом стоит задуматься весной. Что стоит начать весной? Шестерка кубков. <клес> Аркан суда. И девятка жезлов. А... Что стоит начать? А, я бы сказала, начать... Нет, здесь не новая, а здесь э, восьмерка мечей, девятка педакли, они говорят о, о прошлом. То есть здесь все арканы говорят о состоянии прошлом. И вот это вот э, прошлое, знаете, как-то безысходность, либо то, что вас останавливает как-то от дальнейшего пути. Девятка жезлов говорит о том, что у меня нет возможности сейчас двигаться дальше. Почему? Потому что вот какой-то опыт э, достаточно болезненный, забирает у меня очень много энергии, и у меня есть желание сейчас закрыться, остановиться. И э, не двигаться дальше, да? почему? Потому что, ну вот я не хочу, я не готов, мне хочется побыть в себе как-то. Вот восьмерка мечей тоже говорит о том, что нет возможности двигаться дальше, да, то есть я не вижу выхода из ситуации, есть какие-то мысли, есть какие-то убеждения, которые меня же и ограничивают, и я в них э, верю, и они меня останавливают на моем пути. Эм, причем это связано как-то с прошлым, шестерку кубка, может быть с вашим детством даже, да, как-то. И вот аркан суда, а, так же, как и аркан башни, да, он тоже про огонь. А, это перерождение. Это знаете, как а, в сказках про, а, по-моему, сказка про царя султана, да, а, коню горбунок когда а, царь должен был... Ой, сейчас прыгнуть в этот горящий котел, да, для того, чтобы превратиться а, в молодого юнца, да, то есть вот горящая вот эта вот а, вода, да, вода это очищение, и а, огонь он тоже очищает. Вот здесь вот дважды выпадает, что башня это огонь, да, что аркан суда, то есть здесь должно очищение произойти, ваше а, очищение внутреннее, то есть урок уже пройден, надо это оставить оставить, даже не оставить, а <къем> сжечь, вот мне почему-то все равно идет слово "жечь", то есть как-то жечь. вот это вот ваше э -э -э прошлое, которое связано с тем, что не дает вам двигаться э -э дальше в будущее, то есть 20 аркал всегда говорит о пройденном уроке, да, то есть здесь цикл он уже завершен, причем достаточно большой, если вы его не завершите, то вы вынуждены будете пойти по новому кругу, Оно вам это не нужно, то есть вы здесь все необходимые уроки уже прошли. И вам здесь не про то, что стоит начать, а про то, что стоит завершить прошлое. Не начать здесь, здесь еще рано идти вот в какое-то начинание. Здесь вот почему у меня идет такое чувство, что вы все сжигаете, знаете, вот когда... В прошлые века, когда люди болели, там, я не знаю, холеры, да, их одежду, первое, что делали, сжигали, да, для того, чтобы не заразиться. То есть, там не было такого там прокипятить да, и убить заразу. То есть, сначала вот как-то, не знаю, может быть, даже и какие-то дома сжигали, то есть одежду сжигали, как очищение от какой-то болезни. Вот здесь Идет вот примерно такая же метафора, да, то есть вам нужно очиститься, сжечь. Не знаю, почему я 150 раз сказала слово «жечь», вот так оно идет, вам, наверное, будет э, понятнее, да, когда весна закончится, вы потом не скажете, о чем здесь была речь. Вот такая вот у нас э, весна для двоечек. Так, не забывайте приходить на... Блиц-консультация. По пятницам я выкладываю анонс в разделе сообщества Заходите на главную страницу моего с канала и читайте анонсы там. Третья позиция. Зеленый камешек. Троечки. Энергия вашей весны. Какая энергия вашей весны? Аркан вселенной. Танец Шивы. Какая энергия вашей весны? Вот именно такая, знаете многогранная, надо успеть и а, много дел сделать одновременно. То есть, знаете, здесь и подумать, как будто бы надо, и а, что-то прожить, и, не знаю, здесь как будто бы вот, все вот эти стихи, какая-то многозадачность. Вот мне хочется сказать, что весна она будет для вас многозадачная, но у вас много рук, вот вам понадобится много рук для того, чтобы сделать все, что вы задумали, либо все, что подарит вам весна. Со многими людьми как будто бы нужно будет договориться, да, очень много коммуникации, общения здесь будет, связи, контакты, контакты не только в физическом плане, но и на тонком плане, то есть Здесь, не знаю почему, как космонавты не идут, я не знаю, что такое, что это значит, и что значит для вас космонавты, но вот почему-то такое идет. Тройка кубков говорит про праздник, шестерка пендакли Все говорит о том, что ваша весна, она будет направлена на коммуникацию, на общение с людьми На какие-то договоренности, на заключение контрактов, на продажи, на куплю В большей степени вы у меня здесь ведете главенствующую роль да? Вы в большей степени лидер, вы выбираете, вы организовываете, вы договариваетесь но здесь очень много движухи будет. Причем вы будете получать даже какие-то плоды пускай своего, вот это, своей вот этой деятельности. Пускай небольшие, но вы будете добиваться каких-то побед, успехов. И такое чувство, что за зиму да, вы как-то накопились какого-то опыта, и весной уже готовы. Кому-то помогать, да, как некое, не знаю, меценатство, что ли. Когда вы берете какое-то шефство над кем-то. Может быть, это какая-то организация, да, может быть... Не знаю, то есть здесь как будто бы человек как-то прошел, может быть, вы зимой проходили какое-то обучение, и весной готовы управлять, да, как-то. То есть взять шефство над кем-то. Помогать, да, здесь об этом идет. По семерке кубков и аркан мага, да, вот они и э, сплыли. Ну, то есть здесь действительно управление. Вы управляете всю свою весну, вы управляете своей жизнью, как-то реализовываете свои э, мечты, фантазии, э, выбираете. Здесь очень, очень много разговоров, очень много разговоров, не сплетни а разговоры по существу, по делу. То есть очень много... Нет, переписки здесь нет. Здесь живое общение. Здесь как будто бы живое общение. Либо если это не физическое какое-то общение с человеком, то это может быть через соцсети, но вы говорите. Может быть телефон это может быть всевозможные мессенджеры, где вы записываете голосовые сообщения здесь решение каких-то задач. Здесь вот такое ощущение, что у всех людей, у всех, я имею в виду у тех, кто был в предыдущих позициях, у них как будто бы весна и такая раскачка, а у вас такая хорошая, хорошее лето, ну, причем даже баги лета, как, как осенью, да, когда собираем урожай и что-то там договариваемся. То есть такая активность, да, все люди только пробуждаются, а вы уже очень хорошо работаете, да, ну, то есть очень, очень много активности, очень много активности и решения каких-то задач, вот, но, как я уже сказала, не буду повторяться, вы здесь в лидерской какой-то позиции, вы берете инициативу на себя. Какие позитивные моменты будут для вас с весной? Семерка пентаклей, Паш Кубков, Пятерка Жезлов, не знаю почему, но у меня такое ощущение, что позитивные моменты, здесь будет притирка э, с какими-то новыми людьми, то ли это на производстве, да, то ли вообще э, ну, это как-то связано больше с социумом, это не личная жизнь, это почему-то, мне кажется, социумом, какие-то новые люди э, входят в вашу жизнь и э, может быть, как, какое-то время вы с ними не общались, и опять они появляются но вот э, здесь это общение, оно приятное, оно новое. но Вот это, вы знаете, активность, она вам будет нравиться. Хоть пятерка из жезлов, она такая, аркан больше конкуренции, но э, здесь вот такое чувство, что вот активность, которую вы будете э, проживать, человек, который здесь живет по плану, по режиму, да? у вас есть четко прописанный, это, нет, это не календарь, это какой-то, не знаю, блокнот, и у вас прям в нем все прописано, причем начинается с 5 утра, вы рано встаете, у вас прописано там, в 5 утра вот это делаю там, причем это такой, знаете, блокнот достаточно большой, то есть это не маленькая какая-то записная книжка, вы э, все прописываете, что вам нужно сделать, почему-то, потому что очень много дел, и вы можете как-то не успеть, либо вы, если работаете с клиентами, у вас будет большое количество клиентов, вы держите какую-то запись, да, кто когда придет, что, чтобы не упустить, и причем вы так очень плотно ваш график, он расписан вообще не только в профессиональной сфере, а по жизни. Ну, то есть в течение дня, что вам нужно сделать, куда пойти, вот вы это все как-то фиксируете. И здесь вот эти вот позитивные моменты, это как раз-таки коммуникация, общение с новыми людьми, либо с теми людьми, с которыми какое-то время вы не общались, вот они снова возвращаются и здесь такое ощущение, что вы, как будто бы людям, говорите: Не знаю, у меня нет свободного окна, куда тебя вписать? Вот что-то такое, и это очень интересно, это забавно. Ну, то есть, потому что это вам нравится. Да, это вам нравится. Король Педакли. Да, здесь очень много коммуникации, очень много общения, мыслей, как все связать, как все успеть. Вот здесь вот ключевой посыл, девиз: да? как все успеть. Очень большая такая активность. Будут позитивные моменты, негативные уроки. Аэрофант, о чем он нам тут говорит? Королева пендальей, восьмерка кубков. Так, э, негативные моменты здесь будет какое-то движение, да, то есть вы придете к какому-то моменту, когда вы будете неудовлетворены удовлетворены. Не удовлетворены от того что вы получили вы как будто бы будете не знаю ощущать либо знать что вы достойны большего у вас есть больше возможностей больше сил больше ресурсов вы э, в какой-то момент будете вынуждены оставить то что какое-то осёдлое место то есть там где э, все было хорошо это будет, с одной стороны, вроде бы неприятно, да, потому что ну, вот там то, что вы оставляете, вам это уже известно хорошо, с другой стороны, вы понимаете, что там как будто бы достигли какого-то своего пика, и ну, нету дальше развития, а вам это развитие, это движение вперед, оно будет необходимо. И здесь негатив этого урока, то, что вот вы оставляете, оставляете то... Что вы долгое время как-то строили, что ли, создавали. И вот впереди вас будет ожидать какие-то трудности, сложности, туда, куда вы идете, да, но это вот как будто бы вас еще больше э, будет э, закалять. И вот сложность как раз к негативного этого урока, да, это вот объяснить себе, э, в, чем, в чем истина как будто бы жизни, да, что жизнь – это всегда движение. И вот вам здесь будет очень сложно принять это решение, оставить условно говоря, королева Педакли да, вот этот вот комфорт, тот быт, который вы, вы создавали в своей жизни, да, уют, может быть, какую-то финансовую сторону вопроса, может быть, что-то, знаете, долгое время в себе исцеляли, достигли какого-то результата, и ну, сказали, так, знаете, расслабить, что вот, ну, наконец-таки теперь все хорошо в моей жизни. как только это сказали, вы вынуждены будете э, двигаться дальше. Вот в этом как будто бы э, негативный урок. Почему он негативный? Негатив здесь связан с принятием тузом мечей, с принятием решения, либо с информацией, которая вскроется э, насчет какой-то ситуации, и она вынудит вас э, оставить. Оставить то, что вы ранее достигли. О чем стоит задуматься весной, двойка кубков и аркана императора? О любви, о, любви, о, о дружбе, о чистоте, о партнерстве, именно знаете, какой-то стабильности, то есть стоит задуматься о том, что если это отношение, как-то создать э, какие-то, ну, либо фундамент для этих отношений, либо как-то вот более серьезно подойти к этому вопросу. У меня такое ощущение, что если, например, это касается личной жизни, вы как-то ее откладывали на второй план. А здесь ощущение того, что вот весной стоит задуматься, уделить больше внимания этой сфере, Аркан Император говорит о том, что она заслуживает внимания, да, то есть вот как-то надо ее укрепить, уплотнить, сделать более фундаментальной. Вы как будто бы здесь есть страхи насчет личной жизни, вот, и вы как будто бы ее откладывали. Возможно, и здесь у кого-то не знаю, может быть, человек, которому вы не очень доверяете, ну, если вы состоите в отношениях в плане того, чтобы, там, я не знаю, перейти на какой-то более серьезный уровень, и вы как-то держите, ну, динамите человека, либо там как-то оставили вот, в сторонке, ну, типа, встречаемся и встречаемся, что, что еще тебе нужно, Да, о каком браке идет речь, вот давайте, да, здесь об этом стоит задуматься, здесь есть какие-то страхи, а, страх, возможно, эм, одиночество, либо, возможно, что вот как-то э, эта связь, эти отношения, они как-то вот будут сковывать э, вашу свободу, вашу яркость. Либо э, здесь эти страхи, они погружают вас в какое-то состояние, ну, то есть не очень приятное вам, в плане того, что вот вы сейчас горите, да, у вас сейчас все кипит, а, а там надо как-то по-другому. А, там надо больше внимания, может быть, человеку уделять, да. То есть ощущение того, что вот эта сфера, она как будто бы вас ограничивает. Знаете, такое ощущение, что вот что делает отшельник, да, он находится в своей келле, да, вот как-то абстрагировано от внешнего мира. И вот здесь вот ощущение того, что сейчас я только себе нашел, либо нашла силы как-то двигаться дальше, чем-то заниматься, и опять снова вернуться в какие-то ограничения, рамки «я не хочу», то есть здесь страх, и вот почему-то весной вам говорят о том, что как бы трудно, сложно не было, да, здесь вот колесо фортуны, здесь вам придется уделить внимание этой сфере, а вам очень хочется. Что вам нужно начать весной? Движение. Движение вперед. верховный жрица, аркан колесницы, тройки педакли. Движение как раз-таки в построение нового, но эм, неизведанного, неизведанного вами ранее. Что-то здесь абсолютно новое должно быть по аркану справедливости. Угу. Что-то новое. Что-то новое. И Пожезлов тоже про это говорит. Я не знаю, что это новое. Что это может быть? Это каким-то образом связано с кризисным, сложным состоянием. Вам придется научиться двигаться вперед. Знаете, интересный момент. Что начать? Начать двигаться. Выработать в себе навык, качество идти вперед, не понимая, четко не, не видя картину того, куда вы идете. Здесь как будто бы вслепую вам нужно идти в новое. То, что вам неизвестно, то, что вам непонятно, а вот вам придется двигаться в этом направлении. Это очень некомфортно, потому что вы привыкли контролировать, управлять всем. Но здесь карты говорят о том, что вам придется научиться. Это приведет вас к императрице. Но к этой императрице вы идете через аркан лабиринта. Аркан лабиринт, верховная жрица. Арканы, которые говорят о, о том, что здесь э, нужно будет как-то полагаться на свою интуицию, либо на какие-то не совсем э, понятные для вас моменты. То есть разум здесь не поможет, здесь нужны, нужен какой-то другой подход. Вот он вас будет обучать весной, да, то есть вы будете идти, знаете, вот как мы говорим, покупаем кошка в мешке, да? кота в мешке. Но вот здесь вы должны будете научиться не просто покупать кота в мешке, а вы должны будете научиться видеть в этом мешке завязанном, что это за кот, что это за порода. Вот, и кот ли это, или кошка, либо еще какое-то другое животное, да, и вот, вот это вот будет как раз-таки с помощью Верховной Жрицы. То есть двигаться вперед э к познанию себя через какую-то неизвестность, через э какую-то вот, я не знаю, через э какие-то тайные, Будут такие моменты да, весной, очень интересные, вы не всю картину будете видеть, но вы вынуждены будете двигаться вперед. Не знаю, условно говоря, вам предложили какое-то место новое на работе, вроде бы, допустим, это место бухгалтера, да, и вы понимаете, в чем заключается ваша обязанность, что это за организация, как вы будете там работать, если перспективы. Вот вам как будто бы не будут об этом говорить, не знаю, насколько это э, реально, но вот вы должны будете, э, как-то прислушиваясь к себе, э, двигаться в этом направлении. То есть это вот как будто бы, знаете, какой-то э, новый виток познания себя через э, какую-то неизвестность. И это вам делается специально, потому что, еще раз скажу, вы привыкли все контролировать, а здесь как будто бы ситуация, которая выходит из-под вашего контроля. И вот вам нужно будет научиться идти в это новое, не просто идти, а что-то создавать, что-то э, творить, получать какие-то результаты, двигаться вперед да, по аркану, колесницы очень быстро, может быть, совершать какие-то прорывы, и при этом это вот будет для вас что-то такое неизведанное. Может быть, это какая-то новая сфера деятельности которые вы не разбираетесь, но вот вас туда как будто бы забросят и вот вы вынуждены будете что-то делать. Причем не что-то делать, а делать это на отлично. Мне кажется, вы здесь справитесь. Это будет вот прям, знаете, я не могу сказать, что вам это трудно будет. Здесь какие-то новые навыки вы благодаря этому в себе выработаете, но вам будет интересно, потому что здесь присутствует движение огненность и у вас это получится не знаю может быть какая-то подработка то есть мне идет две работы может быть это какая-то подработка то что вы ранее как-то не делали но такое будет ощущение а почему бы не рискнуть да а почему бы не попробовать а давай я попробую то есть я не совсем понимаю вот главная здесь энергия это я не совсем понимаю но я это делаю Здесь даже нельзя сказать, что это на основе интуиции, но здесь вот как-то, я не знаю, как это будет работать, вы мне потом напишите. Вот, и если не смотрели прогноз на, на зиму в начале этого ролика, да, я выкладывала подсказку сверху где-нибудь, да, посмотрите, для того, чтобы понять, отыгралась у вас зима или нет, да, чтобы понять, отыграется у вас весна или нет. Так, нет, не буду перекрывать, вот такой был у меня для вас расклад, хочу пожелать вам прекрасной весны, наполненной любви, свежести, цветов, запаха, вот это вот благоухание, как-то вот такое, вот мне идет что-то свежее, солнечное, приятное, с нотками такими цветочными цветочина табачными, что такое. Пусть у вас будет все хорошо этой весной. Я вам пожелаю удачи. Всем пока-пока.